Не найдется наверное такого человека, который никогда не слышал про казино, лотерею, игру на фондовой бирже, ставки в букмекерских конторах, зал игровых автоматов и прочие азартные игры. Те люди, которые попадают под влияние пригорного бизнеса, порой думают, что можно взять и выиграть круглую сумму в казино или у организатора лотереи, то фортунные удачи им обязательно улыбнется. Шансы на победу равны зависит исключительно от счастливого случая. Не все так просто, как это может показаться на первый взгляд, особенно для тех, кто не знает всех тонкостей этого коварного бизнеса. Важно понимать, что все игровые заведения, организаторы лотерей, тедерские компании осуществляют свою деятельность в первую очередь в целях извлечения прибыли. Никакой благотворительности, альтруизма и равных шансов на выигрыш они не предоставляют. Реклама онлайн-казино, лотерей, обещания заработать на фондовой бирже, торговые акции, бинарными опционами, быстрые рост и миллионы, отчеты и советы аналитиков по росту и падению индексов котировок на Нью-Йоркской и фондовых биржах, информация о главных матчах, заранее известные итоги спортивной игры, показ победителей лотерей, в СМИ и все прочее. Это не более, чем обман и психологическая манипуляция. Подавляющая часть игорных заведений и трейдерских фирм принадлежат мошенникам, которые делают все возможное, чтобы участники азартных игр регулярно делали ставки, покупали билеты и не могли получить крупный выигрыш. Их задача состоит в том, чтобы вовлечь человека в азартную игру, убедить его, что у него есть возможность выиграть у игорного заведения вызвать азарт, укрепляя желание играть снова и снова, и пытаться каждый раз отыграться за прошлые игры. За время существования азартных игр аферисты и мошенники разработали огромное количество различных методов и уловок, направленных на привлечение внимания потенциальных игроков, на психологическую обработку их сознания. К примеру, в казино есть множество хитрых схем заставляющих игроков находиться в процессе игры долгое время. Также владельцы казино смогли создать технические средства, позволяющие манипулировать результатами игры в рулетку, программировать игровые автоматы по специальной схеме, что дает возможность заполучить деньги участников всех игр с вероятностью до 100%. Нередки те случаи, когда за крупные казино сетями и организаторов крупных лотерей стоят преступные сообщества или представители финансовой или политической элиты. Индустрия горного бизнеса ежегодно приносит огромную прибыль своим владельцам и заинтересованным лицам, несмотря на то, что государства во всем мире стараются ограничить и горные заведения, запрещая их деятельность и создавая их горные зоны. Кроме того, Лица, которые начинают играть в азартные игры, рискуют попасть под игровую зависимость. Это одна из форм психологической зависимости, заболевания, которое заключается в постоянном желании играть в азартные игры, сопровождаемые депрессией, в ряде случаев мыслями о суициде. Люди, страдающие игровой зависимостью, регулярно посещают игровые заведения, делают ставки, покупают лотерейные билеты, проигрывают все свои сбережения, они постоянно находятся в поиске денежных средств, продают последнее имущество, вплоть до собственной квартиры. Довольно часто у лица, которая страдает игровой зависимостью, возникают конфликты в семье, которые заканчиваются разводом или трагедией. Бывают случаи, что в поисках денег игроманы идут на преступление. Получив свою нужную сумму, они сразу же идут ее проигрывать. В России проблема игромании стояла довольно остро до принятия Государственной Думы Закона в 2006 году, который ограничил деятельность игорных заведений на территории страны. Было создано несколько игорных зон, и владельцы казино и прочих заведений имеют право осуществлять свою деятельность. Все эти азартные игры – это обыкновенный лохотрон, где выиграть большую сумму денег невозможно. Не стоит даже пробовать играть во что-то. Дорогим, но в таком случае человек рискует стать зависимым от азартных игр, что вполне сопоставимо с таким страшным заболеванием, как алкоголизм и наркомания. Не становитесь жертвой машины. Старайтесь свои деньги на что-то другое.